Так, запись у нас пошла. Я всех рад приветствовать сегодня. Хотел бы проверить обратную связь. Слышно нас, видно нас. Плюсики поставьте. Что, видишь, слышишь? Так, ну YouTube у нас... Задержка секунд 15 примерно. Так. так, плюсики пошли. Вот вчера у нас не получилось по определенным причинам. Александр не вышел на связь. Вот сегодня проводим вебинар. Меня Алексей зовут. Я представляю правую группу «Правит Сибирь». Думаю, не стоит рассказывать, кто, кто такая вообще правая группа «Правит Сибирь». Достаточно в Яндексе набрать это дело. Александр сейчас представится вам, чем он занимается, расскажет о генераторах. Сегодня более поподробнее будет. Саш, передаю тебе слово. Поехали. Да, спасибо, Алексей. Приветствую участников, приветствую акционеров компании «Сьюрс Меня зовут Александр Бобров, я официальный представитель компании в России и занимаюсь развитием данной технологии в регионах нашей страны. Сегодня на нашем вебинаре мы рассмотрим такие вопросы, как технические составляющие данного, данного устройства, принцип действия обычных генераторов, принцип действия наших генераторов, ну и самое главное, что такое электрический ток. В конце вебинара я отвечу на вопросы. В течение вебинара в чате пишите вопросы. Алексей, постарайся как-то там вопросы с, это самое скомпоновать, чтобы несколько повторяющиеся вопросы, которые чаще всего задаются, мне в конце скажешь, и я отвечу. Я просто да, тебе буду эти вопросы диктовать, выбирать их заранее, прочитывать. Так, ну начнем мы с самого первого, это основы. Рассмотрим, что такое вообще электрический ток. Ну всем известно, есть розетки, да, есть провода, есть у нас различные установки. А как происходит процесс? Что же такое электрический ток? Что происходит в проводе, когда мы включаем какое-то устройство в розетку? Что за процессы и как это выглядит все на самом деле? Ну, забегая вперед, скажу, что в принципе этой информации не знает даже ученые, которые занимаются в наших институтах и производят какие-то электробытовые приборы. Вот со школьной, со школьной скамьи все мы знаем, что вот, если рассматривать это как провод, все мы знаем, что электрический ток в проводе это поток электронов, которые текут по проводу. И тем самым э, доходят до, до, до какого-то устройства, взаимодействие там какое-то происходит, и устройство у нас работает. Вот давайте мы с вами рассмотрим такую ситуацию. Увидел ли кто-нибудь из вас в интернете какие-то видео, какие-то фиксированные, не знаю, может быть, съемки, какой-то установкой, какие-то доказательства э, того, что в проводе двигаются электроны. Покажите мне, как из конца провода у нас выходят электроны. Или как они там текут. Кто-нибудь видел, не знаю, фиксацию вот этих движений этих электронов? У нас есть андронные коллайдеры. Фиксируют уже мельчайшие частицы, которые существуют. А движение электронов нам никто показать до сих пор не может. Вот Александр Сергеевич Кугушов. Он объясняет и строение провода, строение материи, как происходит движение и что такое электрический ток на самом деле. Первым делом давайте разберем. Сейчас я открою рабочий стол. Так, одну секундочку. Так, сейчас я подготовлю материалы. Алексей, видно ли рабочий стол? Да, да, все видно. Угу. Вот, на данном изображении у нас изображено строение, в принципе, любого материала. Будет это медный провод, будет это алюминиевый провод, будь это ложка, вилка, любой предмет. Тут все состоит из атомов. Все в природе состоит из одного. А каждый атом имеет ядра. Эти ядра, вот мы можем, третий ряд сверху, если наблюдать, там, где у нас атомы открытые, и мы с вами наблюдаем, как в этих атомах выстроены в ряд ядра. При этом эти ядра, они постоянно вращаются. И в природе, пока... Провод лежит, никакого воздействия мы на него не оказываем. Эти ядра они вращаются беспорядочно, относительно друг друга, не выстроены в линию. Но как только мы воздействуем магнитным полем на провод, эти ядра, а точнее не ядра, а после воздействия магнитного поля по проводу проходит поляризованный эфир мгновенно, и выстраивают ядра атомов в одну линию. В этих ядрах, ядрах атомов из центра исходят э, воронки. И когда эти ядра атомов выстраиваются в одну линию с северным полюсом друг к другу, друг к другу одноименными полюсами, то энергия, исходящая из центра вращения этих ядер, она, выстроившись в линию, и есть электрический ток. Никакие молекулы, никакие электроны никуда не движутся. Выстроенные ядра атомов в одну линию, вращающиеся в одном направлении, это и есть электрический ток. Так. Сегодня Александр Сергеевич записал видео и пояснил, как у нас передается электрический ток по одному проводу. Все мы пользуемся электроприборами, у каждого дома есть розетка, но до сегодняшнего дня никто из вас не знал, что электрический ток он передается по одному проводу. Достаточно одну, один контакт подать на любой электроприбор, а второй контакт от электроприбора, например, пустить в землю. И прибор будет работать так же, как и от двух проводов от розетки. То есть электрический ток передается по одному проводу. Уже сейчас везде у каждого в розетке он передается по одному проводу. сейчас мы разберем подробно принцип действия генераторов наших и генераторов, которые существуют в данный момент в промышленности. Это применение эффекта сотой обезьяны, в которой нет прибыли. Никто не знает, что такое электрический ток. Потому что людей научили его так и так и так. Мы знаем, что -то очень Но только не собственными мозгами, не понимали никого, что такое человек, что такое бог, что такое вот язычность вот, матрица информационной вселенной, как в нее входить. Как в нее уходить? Вот в конце мы как раз к этому и придем, потому что. На чего вы на чем вы показать? На электродвигателе. Вот всем известно, да, Токи Фуко. Когда пластина цельная она тормозит это два магнита когда опускают бедную пластину она тормозит То есть если пластина цельная, она тормозит, а если она прорезана, она не тормозит, то есть магнитного поля, у меня, электрического поля в ней нет, не взаимодействует с… вот он статор современного э, двигателя, то есть магнитного поля в статоре нет, потому что весь татор разрезанный. Он представляет собой пластину с разрезами, которая не задерживается в магнитном поле. Теперь Это ферромагнитный э, сейчас, другой, а, разрез медного провода. Каждый атом имеет свой собственный генератор, это ядро. Что такое получить электрический ток? Это значит повернуть ядра атома нужном направлении то есть по направлению провода и все ничего особого нет отличие одного что если это статор до да, то в нем железо железо склонно имеет свойства магнитные магнитные свойства а медный провод электрические свойства поэтому Магнитный поток, он же измеряется в Эбберах, есть, он назван, его нашел Вебер, поэтому его и назвали в честь. А электрического потока нет, потому что его никто не нашел, его просто называют электрический ток или там, допустим, электроны, которые движутся. Нет, движется эфир, электрический эфир значит его родители ядра медных атомов, а магнитный эфир – это родители ядра железа, железных атомов. Вот в чем все отличие. Поэтому э... Вебер – это важная это важная деталь для того, чтобы уменьшить потребление. На, на сегодня во всех электродвигателях э, крутящий момент очень слабый, потому что в статоре нет магнитного поля. Вторая причина. Э, э, ротор. Если ротор вот такого плана, в нем э, отсутствует выбор. А если нет выбора и нет э, кругооборота, вебра магнитного потока то э, потребление увеличивается существенно вот например да тот же самый генератор он же не генератор вот, вот все что установлено на электростанциях это не с генератором это синхронный электродвигатель причем он сделан абсолютно неправильно, он антиархимедовский. А, все анти, анти-Тесла, анти И еще раз повторяю, Вебер это важная деталь, потому что когда ротор поворачивается вот сюда, да, то вот здесь Вебер отсутствует. Поэтому потребление ротора увеличивается в 5-6 раз. Ротор должен быть цельным всегда, чтобы вебер не уходил никуда. Он спокойно проходил и вот такой создавал оборот эфира, магнитного эфира. То же самое в электрических статор разрезанным не должен быть никогда. Это и есть отличие генератора. Когда, допустим, вот сюда подошел северный полюс, это значит, что если смотреть сверху, то электрический эфир будет вращаться по часовой стрелке, вот так. И скорость вращения этого эфира определяет скорость вращения ротора. Он же часто, определяет частоту тока. Частота тока tota идет в двух катушках одновременно. Поэтому между, между ядрами атомов и их полями создается электрическое поле направленная на навстречу друг другу одноименными полюсами. То же самое в магнитном поле. Вот, допустим, этот, вот это натуральный генератор, он же единственный в промышленности на сегодня. Пришло разрешение на выдачу патента, поэтому можно немножко рассказать. Хотя, если кто-то будет копировать то, что написано в патенте, работать не будет. Но основные достоинства должны быть, потому что... Нет, для того, чтобы уменьшить входную мощность и получить выходную мощность большую, чтобы получить, нужно сделать правильно. Чтобы получить правильно, нужно знать, что такое эфир. То есть электрический тон – это поляризованный эфир. Магнитное поле – это то же самое, поляризованное эфиром. Электрическим эфиром. Поэтому отделить... Магнитное поле от электрического поля – это обязательные, обязательные условия для получения чего-то хорошего. Вот, например, да, во всех, даже тех, у кого золотые руки, они проводят всякие эксперименты. И что делают? Они берут ротор и приклеивают сверху ротора магниты быть из сферы магнитного железа, а перманентные магниты они должны вставляться вот сюда, то есть в дырку. Тогда будет э, эффект, а без этого эффекта не будет. Теперь, допустим, здесь Северный полюс, да? значит, э, электроэфир будет вращаться вот так. И для того, чтобы создать здесь точно такой же Северный полюс. В обычных, э, э, э, они, как же их назвать, они даже, В обычных синхронных машинах полюс создается вот обширный вот такой, на весь статор, против одного маленького. Поэтому, когда поворачивают ротор под нагрузкой, он гудит. Что такое гудение? Это трение магнитных полей. Самое вредное, что есть в этой области, это трение магнитных полей. Потому что это есть магнитное сопротивление, которое для преодоления применяют. Если бы они что-то хорошее применяют, применяют паровоз. То есть никакого развития нет абсолютно. Тут паровоз. Вместе с вот этим ящиком применять для того, чтобы преодолеть именно то сопротивление, которое они сами его сохнули. И довести к финансовой системе. Еще раз повторяю, выбор должен быть всегда. Если выбора нет, в этой области, когда ротр повернут идет потребление и, и причем потребление большое потому как здесь постоянный ток обычно идет а постоянный ток это разорванный переменный ток то есть его распределили по двум а, а, этим, фазам по одной фазе идет положительный по другой отрицательный это неправильно а, теперь Вот допустим я разобрал, купил трансформатор итальянский, маленький такой за 50 евро, ну вот такой величины, 50 евро он дорого стоит, я его купил, он что же там железо хорошее, разобрал, а там оказывается намотана обмотка с перекосами, тоже вот минус, да, кажется, должно быть идеально сделано, ничего подобного, вот так, с перекосами, значит, что э, потребление будет больше, а э, напряжение будет падать под нагрузкой, резко, резкое падение напряжения. Точно так же в генераторе, вот здесь э, плотность между витками должна быть. А пространство между витками совсем не должно быть, потому что если есть пространство, получается емкость. Емкость – это еще одно сопротивление, емкость, после которого идет на выходе падение напряжения. Напряжение получил нагрузку, получил и упал. Ну, в общем, то же самое. Теперь кто еще есть? Но по Тесла это понятно, можно не рассказывать, переменный ток, он всегда нужен, постоянный ток – это убыток. Теперь толщина листа. Толщина листа лучше всего 0,15 мм. Потому что если э, на первонетных магнитах, то 50 Гц никак нельзя. Во-первых, здесь нет давления тока. Оно имеет лимит. Давление магнитного поля имеет лимит, оно не регулируется никак. Поэтому расстояние между статором и ротором даже на маленьких должно быть большое, на вот таких тоже 2 мм, если больше соответственно по увеличивается расстояние, а если это электрический, то расстояние должно быть меньше, тем более вот электрический на это тоже есть. И патент, и разрешение на выдачу. Но он и не секрет, потому что э, даже те до меня, а, мои учителя, то, что, имели такой то, что, патент. чужой патент? Это, значит, подарить э, людям, просто подарить Дара. магнитного поля. Между ними еще появляется зона напряженности. Это еще одна дополнительная мощность, которая удерживает э, растяжение магнитных полей. В данном случае растяжение магнитных полей нет. Поэтому косинус фи здесь просто отсутствует. В данном случае понятно. Но э, можно еще на этом показать. Перманентные магниты. Вот они. Допустим, вот это э, Южный полюс, а это Северный. Что это значит? Это значит, э, в, этом, э, в этой катушке сверху смотреть по часовой стрелке, а там, где южный полюс, напротив часовой стрелки. Сейчас повторяю. Электрический эфир вращается. Не ядра атома и не их электрическое поле. А так как они вращаются в разных направлениях, здесь по часовому, здесь часовой, значит соединять нужно выход с выходом. Потому что откуда выходит эфир? С выхода. А здесь со входом. Поэтому выход с выходом, дальше идет вход с входом, выход с выходом и так далее. Этого тоже нет. Далее, вот это тоже э, имеет недостаток, э, маленькое расстояние, э, катушка плоская, и, по, катушка должна быть на, настолько широкая, чтобы она поляризовала, имел, чтобы эфи, электрический эфир делал активные полюса на э, э, статоре. тем более магнитное поле всегда и везде находится внутри катушки. За пределами катушки это уже потери. Везде, не только в моторах и даже в трансформаторах. Поэтому вот эти трансформаторы, которые написано там Сименс самое лучшее, самое худшая Квадратный трансформатор это плохой. Так. А вот еще Архимед, забыл я за него, мотор-колесо. Это и не просто, это вот, допустим, опять же, умная голова, тоже нам. Да. умная голова, идеальная мотор. Только здесь нет Архимеда, это по сути анти-Архимед, когда он убил то, что он получил. Значит, э, а если этот же э, мотор вынести за пределы колеса, получится прибыль. Что я имею в виду? Что э, при, диаметр приводного шкифа должен быть обязательный э, к рычагу. А если это мотор, то его шестерня должна быть меньше диаметра ротора. Всегда. А если это генератор, наоборот, диаметр шестерин должен быть больше. Диаметра ротора всегда. Вот такие основные э, я рассказал. а вот синхронный мотор еще раз вот, вывод когда медная пластина проходит через магнитное поле между двух магнитов она задерживается потому что в ней возбуждается электрический ток этот ток направленный одноименными полюсами навстречу одноименных полюсов магнитного поля, поэтому он задерживается. Вот он, цельный статус, цельная катушка. Сравните с, с вот этим. Здесь нет магнитного поля. Соответственно, ротор не задерживался. И стоит чуть-чуть нагрузить, и он останавливается в крутящем ментале. Они... Поэтому не надо повторять, особенно тем, у кого золотые руки. Вот тут всякую ерунду, которая придумана, и она же ведет пропаганду в вот по ротору. Да? нарисовано правильно все и стараторы вот все правильно ну, дело в том что люди понимают так как их научили нарисовали правильно сделали получилось неправильно вот все которые я перечислил они должны быть в современной промышленности везде особенно как я их когда смотрю вот эти французские электростанции возникает мысль самые тупые люди в мире потому что они на одном диаметре по всему периметру размещают первая фаза вторая третья то есть в такой генератор Архимедов ставить невозможно. И архимед. Получается они такие важные. Три. Ну а дальше уже ну, ток он всегда остается постоянно. А напряжение может меняться. Что напряжение это давление. А электрический ток вот. Это ядра атома которые повернуты навстречу друг другу одноименными полюсами вдоль провода. То есть каждое ядро атома имеет электрическое поле. Вот оно. Это, они не складываются. Две перемены Соответственно, никакой ток и этой ядра никуда не движется. Движется только электрический эфир. Тем более, это обязательная вещь, он должен двигаться обязательно, без препятствия. В магнитном поле движется магнитный эфир, то есть он не должен иметь ни препятствия, ни пустоту. В этом случае он имеет пустоту, и он не движется. Соответственно, потребление увеличится ссор, а выходная мешает. Ну, думаю, что этого достаточно для того, чтобы а, можно. И потом, для чего это нужно? Нужны вот эти фундаментальные основы, чтобы сделать науку. А наука нужна для того, чтобы предупредить. Потому что э, идет э, увеличение количеств и мощность катастроф по наристающей. Вот на протяжении 40 лет, вот, это, затронут, это затронут каждого жителя планеты. Кого сильно, кого не сильно. И, например, да, тоже Тайвань. Я вчера такое сказал, вчера же но и был. Дело в том, что это классический. период. Два года назад, 6 февраля, тоже было землетрясение, но оно было сильнее. Рухнул, рухнуло здание 200 парижек, а могло быть и больше, там, совпадало-то. Квази-период должно быть 7 февраля, потому что через 2 года время немножко увеличится, но оно произошло 6. -го. это совпадение. Квази-период 2 недели, 2 месяца и 2 года. Это, что это значит, что на этом же месте улицы ветресения через два года. Вот люди уже знают, и они, возможно, были готовы чувствительные телты. Вот красными точками. Короче говоря, сейчас сделаем не так о. церковь. Церковный генератор. Шпиль. Церковный генератор. Если посмотреть YouTube, там делают акцент на том, что наши. Ну вот мы с вами рассмотрели технические нюансы составляющие нашей установки на словах, может быть, кто-то не так все понял, какие-то нюансы упустил. Сейчас мы будем собирать две установки мощностью 10 киловатт. Все это будет транслироваться на нашем канале в YouTube. В течение... до 23 марта, до 23 марта у нас первый этап сборки. Это корпус деталей статора и ротора. И после 23 этапа у нас будет сборка оставшихся деталей. И в апреле месяце у нас будет демонстрация двух установок в Москве, где вы можете посетить это мероприятие. Будут и академики, и ученые, и инвес... приедут все инвесторы, заинтересованные лица будут, представители различных компаний. Каждый сможет приехать, пощупать, потрогать, посмотреть. Будут установки там продемонстрированы. Также... Обращаю ваше внимание на то, чтобы вы отслеживали землетрясения на планете, где и когда, какие происходят. Наш сервис позволяет в онлайн-режиме отслеживать землетрясения по всему миру. Также на этом сервисе вы можете либо перевод сделать в Google Chrome, либо тот, кто знает английский язык, попробуйте там найти. Я потом запишу отдельное видео и покажу, как там смотреть комментарии. Комментарии людей, которые находятся там, где происходит землетрясение. Как они на сервисе оставляют отклик, отзывы. И можно там посмотреть, что происходит в режиме реального времени. Люди пишут, что они ощущают в момент землетрясения, как это происходит. Очень важны эти моменты для всех. Так, ну, по технической части, на сегодня все. Не будем затягивать вебинар, как в прошлый раз, на 2 часа. Лучше мы будем делать коротенькие, 40 минут около часа. Чтобы людям было комфортно потом смотреть. Давайте сейчас ответим на вопросы. Саш, смотри, вопрос тут в принципе их почти нету. Вот вопрос важный по поводу юридических документов, документации вообще компании. Где, mm -hmm. как посмотреть? Надо. Документы будут опубликованы на этой неделе на нашем сайте в разделе, в разделе контакты и каждый сможет с ними ознакомиться. Mm -hmm. на а, ну генератор готовый генератор уже есть, тоже спрашивают. Да, готовы есть. Если кто-то хочет посмотреть, пишите мне в личку, договоримся. Единственное, что нужно будет прилететь вам в Италию, потому что он сейчас находится там. Привезем мы его сюда. И смысла его сюда везти нет, потому что мы сейчас собираем здесь две установки, которые будут уже в апреле готовы. Поэтому, кто хочет посмотреть, в принципе, можно посмотреть его в Италии. Можно будет туда приехать, пощупать, посмотреть. С Александром Сенгевичем договоримся на какое-то время... Организуем группу людей, кто хочет съездить туда, и, пожалуйста, можно выехать туда, потрогать, посмотреть, пощупать, пообщаться с автором. А когда, когда будет готовы уже здесь в России генератор? Примерно на какую Первый ориентировочно в середине апреля уже будут готовы. То есть в середине апреля можно до апреля подождать и пощупать их уже здесь в Москве? Да, да я про что говорю, что в середине апреля можно будет здесь пощупать, приехать в Москву, а в дальнейшем потом они будут здесь в Кирве у меня. Так, ну, в принципе, вопросов-то я больше как таковых не нашел. Так, давайте я тогда вопросы от себя там в течение нескольких дней, вот вопросы, которые попадались, я видел, не рассматривались. Люди спрашивали по поводу покупки контрактов за криптовалюту, биткоины, другие криптовалюты. Ну, что касается биткоина, вы пишите тоже мне в личном сообщении, мы биткоины принимаем. Поэтому никаких проблем с этим нет, пишите в личном сообщении, обговорим, как перевести, как получить контракты. Все дело моментально. Также так, были технические моменты по работе платформы Avatar Network, у кого до сих пор там какие-то контракты не отобразились или есть какие-то технические нюансы. Пишите тоже мне в личное сообщение, желательно сразу скриншоты прикрепляйте. В принципе, за все время у нас пока только один случай был некорректного отображения. Если у кого-то еще есть, присылайте скриншоты, программистам отправим, все, они сразу же это восстановят. Никто никуда никакие контракты не потерят, потому что в системе блокчейн это потерять ничего невозможно. То есть все эти транзакции, они видны, если не отображается транзакция на самой платформе, то это программисты быстро устранят. Но из самой системы блокчейн никак транзакцию, транзакцию убрать нельзя. То есть она там попадает туда, она там навсегда остается, видно, куда контракты отправлены, на каком кошельке они находятся. Тот факт, что они на платформе не отображаются, это уже... Такие недоработки самой платформы и технические нюансы этим сразу же устраняем на месте. Вопрос был надежности надежность этой платформы. Надежность. Эта платформа сама как независимая компания сейчас готовится к выходу на ICO. Сама как независимая компания. И при этом, чтобы выйти на ICO как мультивалютный кошелек, у них будет проверка независимой компании на проверка системы безопасности она в данный момент уже сейчас у них идет там жесткие требования вообще то есть к этим компаниям чтобы выйти на все к этим вот обменникам биржам и мультивалютным кошелькам ребята уже к этому готовы проверку проходят как она проходит Комиссия проверяет, затем выносит предписание, где какие недочеты есть в системе безопасности, и эти недочеты нужно будет потом устранить. На данный момент ни одного недочета нет. Те, кто сомневается в безопасности платформы, могут сделать себе двухэтапную аутентификацию аккаунта, двухэтапную уровню, двухуровневую защиту. Помимо того, что у вас есть логин и пароль при входе в эту платформу, вы можете в настройках личного кабинета сделать себе еще двухэтапную верификацию. Для этого необходимо установить себе приложение на мобильный телефон. Есть для Android, есть для iOS. И у вас будет так же, как в Сбербанк онлайн. То есть вы вводите логин и пароль, вам приходит SMS. А здесь вы вводите логин и пароль, вам приходит код в мобильном приложении. Вы вводите его. В принципе, все. Вот тут спрашивают про Киев можно приобрести с киви можно контракты Еще да, да, с можно приобрести можно. Такой актуальный как бы вопрос для меня тоже. Как удержать от покупки контрактов майнеров китайских допустим? Ну, майнеры, они просто, как они сами себя показывают большими суммами, они сразу же, вот особенно пулы, они хотят выкупить там. Были обращения, что вообще хотят целиком выкупить весь пакет. Не ну, дожидать там, это как мы... этапа выкупаться да. не э, Сейчас мы да, но мы им в личное пользование небольшими партиями отпускаем мегаватт контракт и в дальнейшем, чтобы они приобретали генераторы также для своего личного пользования. Ну, я так понял, задача вообще такая, чтобы как можно больше людей, простых обычных людей, купили вот эти контракты. Да, конечно, потому что э, рост э, рост контрактов он не маленький и человек, когда заходит на 1 миллион рублей, он тем самым львину долю этих контрактов вырывает у обычных пользователей. Нам, нам лучше, чтобы миллион людей по одному контракту купили, чем один человек купил у нас миллион контрактов. Ну, Так-то, в принципе, вопроса я больше не вижу. По стоимости генераторов вот еще много людей спрашивают, а сколько будет стоить генератор. Я еще раз повторяю, чтобы э, узнать, сколько будет стоить ваш генератор, вам нужно определиться с его мощностью. Сколько на выходе вам нужно получать киловатт в среднем? В среднем на двухкомнатную квартиру или на, дом, на частный дом нужно до 50 киловатт, 30-50 киловатт, чтобы комфортно себя чувствовать. Обогрев, обогрев, водоснабжение, освещение, чтобы все у вас было в круглосуточном режиме. Ищите, сколько стоит дизельный генератор нужной вам мощности в интернете. Умножайте эту стоимость на 2, вот столько будет стоить. Наша электроустановка. И можно будет перебрести генераторы исключительно только по вот этими... По вот этими да, за, за, рубли, за рубли эти генераторы отпускаться не будут. Они будут отпускаться только за мегаватт-контракты. Те люди, которые войдут после того, как уже будут раскуплены контракты, получаться им, м, стоимость этого генератора будет обходиться за полную стоимость. То есть, стоит он, например, 600 тысяч рублей, значит, и генератор и отдать вам нужно больше 600 тысяч рублей. Но... Если вы входите в покупку контрактов сейчас, в момент развития компании, стоимость этих контрактов она снижена. Причем снижена очень значительно. И для того, чтобы вам комфортно приобрести установку, а сделано вообще так, чтобы вы могли приобрести установку, например, вкладывая 30-50 тысяч рублей. И затем вы приобретете не только установку, но у вас будут средства для того, чтобы вокруг этой установки построить либо дом, либо какое-то небольшое предприятие, производство для осуществления вашей мечты. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, имя русского геолога, который рассказывает о литосферных плитах. Да, я сейчас сходу не вспомню его имя. В прошлый раз обещали прикрепить видео, забыли. В этот раз эту ссылку обязательно прикрепим. Я Алексей. Да, я Все ссылки, я прикреплю. Да. Очень интересное видео вообще. Посмотрите на этого геолога. Посмотрите взгляд вообще, кто такие геологи, как они. То есть это люди, которые смотрят... На планету всегда с точки зрения, как бы из космоса. Из космоса смотрят на планету в целом. И у них мировоззрение шире. Посмотрите видео, посмотрите, как говорит человек, о чем он говорит. И у вас, в принципе, картина будет перед глазами. Ну и не забывайте отслеживать землетрясения на нашем онлайн-сервисе. Еще раз повторяю, это очень важно для каждого человека. Обслуживание генератора как будет ли дорогое обслуживание вообще обслуживание генераторов будет бесплатно у нас будет сервисный центр создан и обслуживание генераторов будет бесплатно все ну тут еще такой вопрос ты уже говорил про это сколько будет стоить а в какой мощности нужен будет генератор для обеспечения трех квартир если 1, 50, да, 150 150 как как посчитать сколько нужно вам мощности вам нужно посчитать Количество электроприборов, которые у вас находятся на, на данной территории. То есть, например, там, электроплита электрическая, да, например, 3 киловатта, Холодильник, там, пол киловатта. ну Я сейчас образно просто буду говорить, принцип, чтобы вы поняли, как считать. Освещение 10 лампочек, там, по 100 Вт, например, да, столько-то киловатт. Плита, там, 3 кВт. Холодильник, полкиловатта. Утюг, пол киловатта, Ноутбук, там, столько-то ватт. И считайте все электроприборы, в сумме у вас набегают, например, 10 киловатт Значит, вам нужно 10 киловатт. Но при том вы все электроприборы одновременно не используете. Есть, но, но еще и учитывайте, что у вас будет освещение, и отопление туда же включайте. киловатт 15-20 примерно. Вот, все зависит от площади. Мы сейчас скажем 15-20. У кого-то дом одноэтажный, небольшой, а у кого-то трехэтажный, и он тоже думает, что он у него небольшой. Поэтому да. все зависит от площади, от количества электроприборов. Посчитать можно. Электроприборов у вас дома не так много. Посчитайте. Мелкие можете там просто в посчитать там 1 кВт, освещение там можете посчитать там 1 кВт, 1-2 кВт, отопление там накиньте там 5-10 кВт, теплые полы там если вам нужно. Если вы приобретаете акции сейчас, вот в эти первые месяцы вы можете рассчитывать на установки уже мощные, у вас без проблем хватит денежных средств для того, чтобы приобрести установку 50 в 100 кВт. Люди, которые, у которых есть мечта открыть какое-то свое производство, это как раз тот самый шанс, когда нужно действовать. Не упускать момент, а именно действовать. Расчет на то, чтобы обычный социальный слой населения мог сейчас приобрести контракт и в дальнейшем иметь установку и денежные средства для дальнейшего действия. Когда вы получаете этот генератор, вы можете переехать на свободную территорию и сразу же начать действовать. Либо строить себе родовое поместье, либо строить себе какое-то производство. В любом случае вам для этого нужны средства, поэтому если мы считали в среднем, если приобрести сейчас э, мегаватт контракта на сумму 50 тысяч рублей, у вас уже будет средство для того, чтобы построить себе небольшое здание для жилья. Ну, да, Поэтому времени не теряйте, делайте подсчеты в калькуляторе. Если вы не можете сами посчитать, обратитесь, обратитесь в чат, обратитесь в группу, обратитесь ко мне. Я конкретно вам посчитаю, скажу, сколько будет стоить ваша установка, какой мощности вам ее нужно приобрести. Ну тут давай последний вопрос. А как будет с доставкой происходить все это дело? Доставка стандартными способами. Все, которые есть сейчас на планете, транспортные компании, квадрокоптеры, там все что угодно, курьеры. Тут уже из Латвии люди как можно доставить. Тоже, Доставкой проблем нет. Сейчас любую вещь можно отправить в любую точку мира без проблем. Положил, она поехала. Есть какое-то отслеживания, можно смотреть, где она находится. Если у меня мегаватт-контракт вот, на 500 тысяч рублей, а генератор стоит 700, как в этом случае будет? Ну, докупать это точно Да, вам придется докупать мегаватт контракта. Насколько надежна электроэнергия установки, электроника установки? Сейчас у нас собирается команда, которая будет создавать всю эту электронику. Есть задания, и это техзадание нужно выполнить. Ну, все, в принципе, на все вопросы ответили. Я благодарю за внимание всех. Саша, тоже спасибо большое. Ну, у нас как раз по времени мы, в принципе сейчас учились. Еще раз повторяю, все контакты у нас есть на сайте, есть... Чат в скайпе, есть канал в телеграме. Добавляйтесь, задавайте вопросы. Всегда у нас есть люди, которые готовы ответить на все вопросы. Пишите мне в сообщениях, на почту. Отвечу всегда на все сообщения. Если у вас там есть какие-то вопросы по приобретению мегаватт-контрактов, можете обратиться тоже ко мне в личном сообщении. Всегда помогу, отвечу. Всего да. На следующей неделе у нас будет еще несколько вебинаров, и темы будут... Не, не будем мы темы повторять, у нас будут новые темы, интересные, поэтому объявим на следующей неделе тему вебинаров. Следите за новостями и оставайтесь с нами, будет сейчас все интереснее и интереснее. Да, еще давайте по новостям немножко пробежимся, что сейчас сделано и что сейчас у нас на ближайшие плане. Первый этап – закончим приобретение мегаватт-контрактов. Собрано 20 миллионов рублей. Там, без копеек, грубо говоря, 20 миллионов рублей. Сейчас я сегодня... Вот сейчас у нас 19 часов по Москве, я в 21 час выезжаю в Москву, там встречаюсь с людьми, которые э, предлагают нам взять э, бесплатно у них э, производственное помещение под сборочную СХ наших генераторов. Я туда приеду, буду снимать видео, скорее всего запишем разговор, общение с ними, люди интересные, тоже стоит с ними пообщаться. Э, Посмотрим, приедем, что они нам предлагают, какие условия выдвигают акционеры. Будут в курсе, все это будут наблюдать. Будем вместе принимать решения, фиксировать, какие там есть помещения, на каких условиях они нам это все предлагают. Будем обсуждать все вместе коллективно и принимать решения: стоит, не стоит нам с ними общаться, вести дальше диалог, либо отличные они ребята предложат нам отличное помещение, будем дальше там развиваться. Так что, также будем закупать детали, собирать сейчас на этой неделе, все это будем показывать в Ютубе, как мы это все делаем, поэтому следите за новостями, еще раз говорю, оставайтесь с нами, будет все интереснее и интереснее, это только самое начало, самое начало глобального такого проекта, я не знаю, сейчас, сейчас мне кажется важнее глобального вот такого проекта, связанного с, и с криптовалютой и электричеством. И, Вообще-то такой глобальный скачок вот этот, и нельзя быть в стороне от этого. Информируйте своих друзей, родственников и знакомых, даже если они не приобретают мегаватт-контракты, информируйте их о том, что такое электрический ток, что сейчас будет происходить на планете, как это связано с землетрясениями. Про землетрясение обязательно информируйте людей, особенно те, кто сейчас находится в Европе, в Турции. Информируйте людей о том, что, где и как они пытаются... Проводить время, скидывайте им сервис вот этот, чтобы... Там в этом сервисе есть раздел, я потом сниму видео, есть прямо в том сервисе возможность отслеживать землетрясение рядом со мной. Вы заходите туда, сервис отслеживает, где вы находитесь по геоданным и показывает землетрясения рядом с вами. Если смотреть в России, кто находится в России, в принципе, там постоянно практически тишина. А те, кто находится в Европе, это источник он полезен... Необходимо заходить туда и постоянно отслеживать землетрясения рядом с собой. Землетрясения сейчас постоянно увеличиваются и в количестве, и в мощности, поэтому это, еще раз повторяю, крайне важно для каждого. Так, ну по поводу видео готового генератора есть, я его выложу под этим вебинаром, под этим роликом. Угу. Все, благодарю всех за внимание, Саша, спасибо тебе большое. Да. Всего доброго, Иди. до скорых встреч.